Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом бисрого Наполеона. Это торт из моего детства. Я очень люблю этот торт. И сегодня я хочу вам рассказать, как приготовить Наполеон из готового слоеного теста. Для начала нам нужно приготовить крем пломбир. Для крема нам понадобится 500 миллиграммов молока, 1 стручок ванили, 1 столовая ложка муки, это порядка 25 граммов, столько же кукурузной муки, Порядка 100-150 граммов сахара, 4 желтка и 250 миллиграммов жирных сливок для взбивания. Крем готовится очень просто, но получается очень вкусно. И в первую очередь нам нужно соединить желтки с сахаром, а потом мы добавим муку с крахмалом. И перемешиваем до однородности массы. Затем добавляем крахмал и муку, тоже хорошенько перемешиваем. В это время наливаем молоко в сотейник и берем стручок ванили и разрезаем пополам. Виньте содержимые. Вот таким образом. И добавляем нашу молочную смесь. Если нету ванили, то очень свободно можно заменить на ванильный экстракт или же на ванильный сахар. Стручок ванили никогда не выбрасываем. Добавляем сахар. Затем наш сахар будет более ароматным и вкусным. И доводим молоко до кипения выключаем огонь вот так как масса закипела горячее молоко вливаем тонкой струйкой нашу яичную смесь перемешиваем до однородности и до полного растворения сахара далее все это возвращаем обратно в сотейник И друзья мои, ставим на средний огонь и при постоянном помешивании варим крем до загустения. Друзья мои, крем начинает густеть. Напоминаю, огонь у меня средний. Вот. И перемешиваем активно. Крем должен получиться довольно густым, но с жидкой однородной структурой. Вот такой красивый, гладкий крем должен получиться в итоге. Теперь нам нужно все это обязательно процедить через сито. Так. Теперь нам необходимо охладить, так как далее мы будем соединяться с битыми сливками. Накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник. Далее берем 500 граммов магазинное слоёное тесто бездрожжевое Почему я купил магазин? Это потому что я хочу быстренько приготовить И покушать мой любимый Наполеон Но если вы хотите, чтобы я самому приготовил это тесто Пусть это видео наберет 1000 лайков И я поделюсь с вами очень крутым рецептом слоеного теста В общем, берем противень и выкладываем наше тесто Под тестом у меня пергамент Если у вас нет пергамента, то на силиконовый коврик тоже можно. Так. Далее нам нужно хорошо наколоть вилкой, чтобы его не сильно раздувало во время выпечки. И отправляем в заранее разогретую духовку при 200 градусах до золотистого румяного цвета. Это примерно 10-12 минут. Вот такие красивые, румяные, золотистые коржи у нас получились в итоге. И теперь вернемся к приготовлению нашего крема. Остывшую заварную основу нам необходимо сбить миксером или же венчиком, чтобы его в дальнейшем было проще смещаться с битыми сливками. Перекладываем в миску. Как перемещали заварную основу, далее нам нужно взбить жирные сливки до плотности. Вот до такой консистенции нам нужно взбить сливки. Будьте осторожны, не пересбейте. Так мы взбили сливки, далее обе массы нужно соединить с помощью лопатки. Теперь пробуем. М -м -м -м -м! Очень вкусно. Итак, крем наш готов. Кожи наши остыли. Теперь собираем наш наполеон. Разрезаем корж пополам. Берите нож в пилу, если у вас есть. С ним будет удобно работать. Немного крема капаем на сервировочное блюдо, чтобы торт не скользил. Вот так. И также я выкладываю несколько полосок бумаги для выпечки, чтобы в дальнейшем его убрать вместе с крошками от обсыпки, чтобы сервировочное блюдо осталось чистое. Выкладываем наше тесто. И собираем наш штур Выкладываем немного крема сюда. Чуточку сюда. Хорошенько обмазываем. Обламываем последний корж, так, в крошку и покрываем торт сверху и по бокам. Обсыпем немного молотым миндалем. У меня есть дома, просто я это обсыпал. Это не обязательный ингредиент, но если хотите. Апсифте будет очень вкусно. Далее делаем вот такие движения. Вот так. И выбираем наш пергамент. Вот так. Видите, тут уже чистенько. Также делаем и здесь. Также на этой стороне. И в конце тут. Hola. И отправляем эту красотку в холодильник на несколько часов, чтобы хорошенько пропиталась. Друзья мои, прошло примерно 5 часов. Думаю наш Наполеон хорошенько пропитался. Доставим ее из холодильника. Хела! Вот что у нас получилось. Он очень мягкий, то есть кожи полностью пропитались. Теперь разрежем, посмотрим, что у нас получилось. Берем острый нож. Друзья мои, смотрите, какой он мягкий. Все классно пропиталось, много крема. Друзья мои, смотрите, у меня тарелка наполовину пустая. Чтобы дополнить ее, я взял ягоды, в моем случае это клубника, я порезал их кубиком. Сюда же добавляем пюре клубники, это не обязательно делать, но если хотите, так будет вкуснее. Можно просто обсыпать сахарной пудрой клубнику, тоже будет вообще классно. И выкладываем несколько столовых ложек рядом с наповелом. Вот Оля, миссио, мадам. Теперь, друзья мои, настало время все это попробовать. Берем большой кусок. Смотрите. И пробуем. Сюда же пробуем... Наш клубнику. Карен. Друзья мои, ну что же вам сказать. Посмотрите просто на этот Наполеон. Готовится он очень просто. И что самое главное, он очень вкусный. Посмотрите, сколько у нас тут начинки просто. Лучше самим приготовить и убедиться, насколько это вкусно. Я гарантирую вам, что каждому понравится. Этот рецепт, я не знаю, наверное, самый простой на моем канале. Он очень нежный, он очень мягкий и очень много крема. Так что, если вам понравился этот рецепт, обязательно поддержите мой канал лайком, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. А на этом я все. Всего хорошего вам. Пока-пока.